Эй, вставай! Чего развалился-то? Тоже мне герой галактики. Ай. А ты еще кто такой? Кто кто? Дед ты кто? Катализатор я? Ты брифинги на миссии что ли, не слушаешь вообще? А, катализатор. Катализатор, да. Вставай уже. Стоп! Так это ты скотина меня преследовал с самой земли. В смысле? А в прямом, на игровой площадке, ты же там с самолетиком бегал. Да не было меня там. Да ну как же это не было? Я же заставку-то ведь видел. Тебе показалось. Ага, и когда ты к двери бежал, мне тоже показалось. Разумеется, Как бы я там выжил после такого взрыва. Действительно. Стоп, а если тебя там не было, как же ты узнал, что там был взрыв? Эээ, а, так ты мне сказал. Когда? Да вот только что. Ну, допустим. И в вентиляционной шахте тебе тоже, разумеется, не было. Шепард, ты, кажется, не понял. Я не какой-то там пацан, я катализатор. Что я по-твоему забыл в вентиляционной шахте? А кто там тогда был? Глюк там твой был. Не ты же повсюду, тебя дурманивать палбес Ну, допустим. И в шаттле, ты, полагаю, тоже не взорвался? Не взорвался. Точно? А сам как думаешь? Ммм... Ну вот и хорошо. А то мне уже, знаешь ли, кошмары с тобой снились. Я рад, что мы наконец разрешили этот важнейший вопрос. Вернемся к делу. Итак, ты сейчас находишься там, куда не ступала ранее нога органика. А щупальца? Какое щупальце? Ну, нога, может, и не ступала, но в галактике много всякого дерьма водится. Вон там Ханара, например, у них щупальца. Они сюда тоже не ступали? Нет, не ступали. Это место было создано... Так, клешни не ступали? Да ты дашь мне закончить уже? Извини. Так вот, о чем бишь я? А, да, что-то про горн, про решение. Ну вот ты меня сбил с мысли. Ой, да расслабься ты. Мир уже давно пошел по. По приключениям, можно уже не напрягаться. Шепард, кончай стебаться, я текст не могу вспомнить. Так, я что-то должен был сказать про хаос. Короче, вкратце, вот это и есть долбанный горн, который вы со своей шайкой оборванцев строили все это время. Погоди, погоди, вот это вот космическая клизма это и есть горн. В башке у тебя клизма, а это технология, передавшаяся из цикла в цикл. Ну вот я и говорю. Многоциклевая космическая клизма. Слушай, ты случайно не знаешь, куда тут нажать, чтобы предвестнику устроить промывание по полной программе? Достал он меня уже! Не отвлекайся! Эту клизма... Тьфу ты, господи! Эту хренату от нас прятали миллион лет! От кого от нас? А, я что, не сказал, что ли? А, ну да, ты ж меня перебил как раз в тот момент. Короче, это я создал жнецов. Ты? Я. Ты! Да я, я! Ах ты гнида! Спокойно. Так это из-за тебя я уже в течение трех игр с жопой весь космос пропахал. Ну, в каком-то смысле, да. Это из-за тебя меня поджарили какие-то мухи, выкинули в открытый космос, потом оживили заставили работать на Цербер. Это недоразумение. Это из-за тебя я пробил жопой насквозь ресторан, в который меня больше не пустят, даже если я всех жнецов единолично заборю. Нет, вот это уже ты сам очудил. Ладно, это я уже действительно сам. Но из-за тебя я нормально поспать не могу уже второй год. Стоп, погоди, то есть как не можешь. Ты два года в коме лежал, не выспался, что ли? Это не считается. Я был мертв и не мог насладиться отдыхом. Ах ты бедняжка. Знаешь я тут тоже не коктейли на пляже попиваю эти миллионы лет. Ты думаешь управлять этими болтусами легко? Каждый раз какие-нибудь проблемы. То одни себя возомнят хозяевами галактики, то другие, а ты как дурак летай, пожинай их каждые 50 тысяч лет. И ведь никогда же не сдадутся по-хорошему, начинают воевать. То есть пушки размером с планету пальнут, то какой-то дурак, туренец тебе подставит. А мы же для вас до стараемся, между прочим. Пути пути, стараются они. От ваших стараний вон все на ушах стоят. Ой, а ты недоволен. Если бы не мы, кого бы ты нахрен был нужен, а? Помощник капитана. Что думаешь, Лиара тебе бы дала, не быть ты спасителем галактики? Не, ну за Лиару, конечно, спасибо. Ага, и за Тали, и за Джек, и за Миранду, шли. Я следил за двумя похождениями, герой любовник. Ты своей елдой принес галактику хаоса не меньше, чем мы своим присутствием. А нахрена вы людей-то похищали из колонии? Я не виноват. Это та гнусная муха, меня не так поняла. Я хотел всего лишь проверить, какой у вас потенциал. Ну и как? Проверил? Да уж проверил. У нас за все два миллиарда лет столько жнецов не погибло, сколько за последние два года. Они, между прочим, в красную книгу занесены. А чего на землю напали, между прочим? А вот нехрен было про нас обидные кричалки сочинять. Ты что думаешь, у нас выхода в сеть что ли нет? Вы? Ну, ну что вы... мы? Давай скажи, вы... что мы? Ты батарианцев почти уничтожил. Ох, а тебе не насоратели на этих четырех глазах? Серьезно? Не. Ну да. Так и скажи, что ничего мне придумать не сумел. Слушай, пацан, не прошло и пяти минут, а ты меня уже бесишь. Взаимно. Стоп. Что ты сказал? Я сказал взаимно не не не я слышал. Я имел в виду, что у тебя было с голосом. Все в порядке. Не-не-не, у тебя явно что-то было не так с голосом. Я же не глухой. Это в горле пересохло. Пересохло? У катализатора? Шепард, ты что, мне не веришь? Посмотри на мое невинное детское лицо. А ты посмотри на мою хмурую задолбанную жнецами рожу и скажи: я вообще хоть кому-нибудь в таком состоянии поверю. Мне кажется, мы немного отошли от темы. То есть, ты говоришь, что ты создал жнецов, да? Да, создал. Мы вносим порядок в хаос органической. Не-не-не, это хрень потом. Ты создал жнецов. А кто создал тебя? Я всегда был. Я сам себя создал. Ну да, те кальмары мне сказали, что это они тебя создали. А, ну да, я и забыл. Ох уж мне эти DLC. Короче, они создали меня, а я создал стальных жнецов. Так-так, то есть ты был первым из жнецов? Ну, технически я был искусственный интеллект, а который... из жнецов был предвестник. Нет. Да. Нет, это не так. Да так-так, ты же сам мне говорил, что ты первый жнецов. Я не говорил, что я первый жнецов, я сказал, что я предвестник, ты его преобраз... А, чёрт. Миллионы лет конспирации, Гелкуру под хвост. Тоже мне великий конспиратор. Я не знаю, может, на какой-нибудь дурачка, пускающего слюни, это бы и подействовало. Ты, небось, еще отмазу придумал такую же идиотскую? Например, вы убиваете органиков, чтобы они не создали синтетиков, которые их же потом убьют. Да, знаю, на такую глупость даже вы не способны. Это уж я так, сгоряча ляпнул. Ну так что? Что? Что? Что? А, ну вот. Это Горн. Ну и что, Горн? Нафига мы его строили? Ну так вот я и рассказываю. Ты спрашивал, куда нажать, чтобы мне клизму вставить. Пойдем покажу. Вот смотри, есть два стула. На одном синий пики точеный, на другом красный. О, можно подробнее про Конечно. Ты садишься на стул и включается заставка, в которой Горн стреляет синим лучом по ретрансляторам. Стоп, это космическая клизмы еще и стрелять умеет? Ух ты! Не перебивай. Я, извини. Так вот, тебя при этом расщепляет на молекулы, а твой разум перемещается в жнеца. Но при этом жнецы становятся добрыми и прекращают убивать органиков. Как тебе такой вариант? Жнецы станут добрыми. Вот прям сразу, по щелчку пальца. Да мы и так в душе добрые. Задача просто иначе поставлена. А вот поподробнее про момент, где меня расщепляет на молекулы, можно? А, ты не переживай. Мы тебе уже нормальный саркофаг подготовили, как у нас. Можешь потом его украсить там цветочками всякими, цветушками, или чем-то там развлекаешься на досуге. Знаешь, мне и в этом теле неплохо. Шепард, чего ты ломаешься, как девчонка на первом свидании? Ты все равно уже сейчас коньки отбросишь вместе со всей галактикой. Да и мы уже устали. Чего как собака на сене, ни себе, ни другим? Знаешь, мне не нравится перспектива стать таким же, как ты, и миллионы лет потом выслушивать твои речи про хаос и порядок. Ну тогда вот тебе второй стул, красный. Так. Горн стреляет красным лучом, ретрансляторы опять взрываются. Только теперь совсем все плохо становится. Раз агетов погибает, Сузи тоже отрубается. Наверняка еще и Кварианзы с помрут все разом. Да еще и вся техника в галактике отрубится нахрен. Люди будут умирать долгой долгой, мучительной, голодной смертью на своих кораблях, тряфующих в космосе. Блин, даже не знаю, как отказаться от столь заманчивого предложения. Шефер, ты вот тут комедию ломаешь, а между прочим, сейчас решается судьба галактики. Кстати, в этой концовке ты все равно умираешь. Какой сюрприз. Это не переживай, мы тоже все умираем, так что на том свете обнимемся и будем травить байки в баре. Вы что, верите в загробную жизнь? И конечно же нет, мы же жнецы. Хотя, знаешь, мне уже, если честно, по барабану. Если бог есть, то он нас ненавидит, иначе бы дал нас уничтожить уже давно. Ну так что... На какой стул сядешь? М, знаешь, что ты мне открываешься перспективы, но вот вообще не впечатляют. неужели? А ты чего хотел? Это же эпическое завершение эпической саги. Это тебе не Марио пройти. А есть концовка, где я не умираю? Я что, все-таки галактику спасаю, как бы? Я что, не заслужил хэппи-энда, что Или ли? Лишь ты, на хэппи-энд он замахнулся. Чтобы получить эпический хэппи-энд, надо быть как минимум геральдом из Ривии. Никогда о нем не слышал. Он о тебе, к счастью, тоже. Ладно, специально для такого идиота, как ты, мы разработали хэппи-энд. Внесите, пожалуйста, зеленый стул. Зеленый? Да, вот тебе твой хэппи-энд. Садишься на стул, и корн стреляет зеленым лучом. Вся органика сливается синтетик, и жнецы становятся человечными. Органики становятся как мы. Мертвые воскресают, все плачут, обнимаются, отстраивают ретрансляторы. Даже тот ресторан, который ты разгромил, тоже, наверное, когда-нибудь отреставрируют. Еще табличку пометную повесят. Здесь буянил Шепард. Стоп, то есть я стану полусинтетикой? Да ты и так полусинтетик. Тебе уже столько всего понапихано. Проще сказать, что у тебе осталось органического. Ну вот не надо преувеличивать. Подумаешь, стильные глаза и шрамы нарисовали. О, кардиостимулятор, электронные почки, чтобы ты мог дальше бухать. Я читал ту медицинскую карточку, если что. А не случится ли так, что утром я встану и пойдя в туалет, обнаружу какую-нибудь видеокарточку между привычным? ты задолбал уже своими тупыми комментариями. Давай выбирай уже что-нибудь. А если я выберу просто послать вас всех нахрен? Нахрен. Да, нахрен. Тебя, твоих жнецов, Горн, всю галактику, вообще. Я надеялся, что ты не спросишь, но да, такой вариант тоже предусмотрен. Вынесите черный стул. Ох, господи, а можно без этого? Всегда, конечно, пасхел портите. Спасибо. Вот черный стул. Садишься на него, и вся галактика идет по тому самому месту, вместо которого ты прощил себе видеокарту в зеленой концовке. Ну я-то выживу. Ну как тебе сказать, какое-то время ты еще поживешь. Минут 10 так точно, а дальше уже как повезет, потому что мы пожнем всю органику и тебя балдует тоже, потому что ты нас уже в усмерть задолбал. Да. Как-то все безрадостно, ты не находишь... Согласен. Если честно, мне уже все равно, что ты выберешь, я уже устал от этой херни. А что такое было? Где? Да вон, же, только что звук странный, какой-то деревянный. Не было ничего. Да не, не, точно же был. Не послышалось. Да я тебе говорю, точно был звук, как будто Стой. деревянный стук такой. Ты куда? Ага. Блин, Шепард, ну вот какого хрена ты свой нос суешь, куда не просят? Да ладно тебе, бухтеть. Давай, кольцо, что это за комната такая? Ну, это комнаты концовок. Ты же мне говорил, что их всего четыре. Понимаешь, когда писался сценарий, у нас было много вариантов. Не все сошли подходящими, поэтому мы оставили пылиться в кладовке. Ага. А это что такое? Это? Это радужная концовка. Горд выстреливает радугой, все мужчины галактики превращаются в геев, а женщины в лесбиянок. Эта концовка очень понравилась руководству, но, к сожалению, в итоге все живое и умирает из-за неспособности к размножению. Ну вы даёте. А это что? Это розовая концовка. горно выстреливает розовым лучом, ретранслятор превращается в пони, а органики вместо нулевого элемента начинают использовать тягу на бабочках. Жнецы при этом выполнили свою миссию и улетели на пенсию к кисельным берегам. Хм, по-моему, все логично. А почему эту концовку не включили в игру? Да хрен ее знает, мне тоже понравилось. Уж всяко логичнее зеленой. Это точно. Опа, а это что такое? Пурпурная концовка, что ли? Да, это пурпурная концовка. горно выстреливает... Пурпурным лучом знаю, ну... Но... Что ну? Просто выстреливай пурпурным лучом, и все. Дальше никто ничего не придумал. Кажется, я знаю, почему ее забраковали. Так. А это... тоже концовка? а, -а, -а. Это вообще непонятная какая-то штукенция. Никто из нас не понял, что она делает. Горн ничем не выстреливает, просто наступает эра тьмы. Но потом приходит избранная нежить и разводит тут костер. В смысле, костер? Ну, в смысле, там что-то говорилось про какое-то первородное пламя или еще какую-то хрень? Говорю же, мы ничего вообще не поняли. В этой концовке слишком мудреный лор. Хм. Только не говори, что хочешь попробовать. Слушай, давай на чистоту. Все названные концовки говно полное. Наша вселенная уже давно дошла до ручки, придумали какую-то андромеду, их там, не знаю, Джордан, прыжки на ранцах, космические кусты. Да, есть такое. Да и вас тоже самых мощных существ превратили в тупых роботов в виде кальмаров, кальмарами же и запрограммированных. Ничего мне не говори, от этого позора не отмыться. Красный луч, синий луч. Никакой фантазии и логики. Все настолько утонуло в маразме, что глубже просто уже некуда. Так что да. По-моему, самое логичное решение это выбрать то, чего никто не ожидает. Но подожди, а как же хаос органической жизни и все такое? Господи, да кому все это за ум нужна? Все равно про эту дихотомию знает лишь пару портых фанатов игры. Вроде тебя. Любую хрень схавать, лишь бы было поэпичнее. Ладно, согласен. Господи, ну как мы докатились до жизни такой? Ведь типично же начинали: космос, ждецы, судьба галактики, а что в итоге? Зеленые волшебные лучи. Эй. Ты это. Прости, что мы друзей твоих поубивали. Да чего ж теперь? Ты тоже извини, что столько проблем вам доставил. А, забей. Темнеет. Че-то у меня живот болит. У тебя там пуля. А, ну да. Хм. Ну, зато ипотеку выплачивать не придется. А ты взял ипотеку? Да, еще до вашего вторжения. Думал, как раз галактика гибнет, все забудут. А вот хрен там, не забыли. Блин, Шепард, ну ты и лох. Шепард, ты все еще слышишь мой голос? Да няре-то мне в ухо. Извини. Знаешь, Шепард, мне кажется, мы с тобой что-то не то выбрали.